Что можно предпринять от воров? За эту зиму дачный участок в центре города э, ограбили много раз. Пять раз я вызывала полицию. на вебинаре за 2021 год который назывался предновогодний вебинар программирования нового года я давал символ от воров найдите этот символ также я давал символ от воров в своей группе которая находится в фейсбуке дуйко кайлас и РТЕ. введите в поисковике символ от врагов и символ от воров и найдете там целый ряд символов их я давал около 10 даже разных можно ли самому себе определить, есть ли способности к целительству и ясновидению. В случае, если вы смотрите на человека, и вам его чрезвычайно жалко, и этот человек вам не противен, хотя очень сильно болеет, у вас есть способности к целительству. Способности к ясновидению, если внезапно вы предсказываете погоду завтрашнего дня, то вы фактически ясновидящий. Скажите, пожалуйста, если развивать настойчивое ясновидение, мой вывод, если я занимаюсь над этим ясновидением и не дается, значит, мне нельзя, все дело связано с тем, что человек развивает и думает, что он развивает. На самом деле, это должно быть нужно высшим силам. Ну вот смотрите, когда человеку дают ясновидение, то это ясновидение является еще и угрозой. Допустим, человек может начать... Этим ясновидением пользоваться, то есть предсказывать события, зарабатывать деньги незаслуженно, там предсказывать какие-то там элементы. И это ясновидение предсказывать чье-то, одним словом, нарушать события и пользоваться этим в корыстных целях из корыстных побуждений. А ясновидение дается потому, что высшим силам нужно, чтобы кто-то этим ясновидением пользовался. И это дается обычно. Тем людям которые развивают себя духовным духовным путем это люди должны быть более теплые более духовные более спокойные более такие наверное, трепетные и так далее а в большинстве своем ясновидение не развивается а просто у людей которые вредные которые злобные которые агрессивные им не просто не дают более озабоченные но обычно это такие лирические люди, ботанические такие люди, которые ну, не стремятся изменять, не стремятся куда-то лезть. Вот оно им, собственно, не особо и нужно, знаете, оно просто само по себе у них появляется. Также...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 Сделать так, чтобы снять информацию. Для этого необходима энергия психическая, физическая, психоэмоциональная, ментальная, астральная. И это все необходимо.